Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я занимаюсь татуажем. В этот раз для вас я хочу разыграть один бесплатный сеанс перманентного макияжа. Это могут быть бровки, губки или глазки. А в качестве бонуса вы можете выиграть экшн-камеру. Она снимает в HD-качестве. Также она водонепроницаемая, а значит снимает под водой. Также вы ее можете закрепить на шлем, либо на руль. Либо она вам послужит место видеорегистратора. И находится она в розовеньком конкурсе, специально для девочек. Чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно будет сделать репост этой записи и быть участницей моей группы. Обязательное условие – это иметь свои собственные фотографии у себя на странице. Розыгрыш будет транслироваться в перископе и будет снят на видео. Желаю всем удачи, всем пока!